Я уверен, уже все видели на ютубе кучу разных экспериментов, и даже я на своем канале показывал и рассказывал вам, например, о том, как подобрать снаряжение, чтобы золотая X-308 вас не ваншотила без помощи Титана 2, разобрал самые популярные мифы, связанные с этим бронежилетом, и многое много другое. Кстати, все это вы легко найдете на главной странице моего канала. Я веду к тому, что на одном месте мы стоять не будем, и пора уже что-то менять, и сообщаю вам о запуске новой, действительно необычной руб, упоротые эксперименты такого я еще нигде не видел да да именно так все самое необычное как раз то что вам в голову даже прийти не могло вы увидите именно здесь также я надеюсь, вы мне поможете накидать кучу самых безбашенных идей в специальную темку в моей группе. Ссылочка, кстати, в описании будет. Ну и я тут подумала, а что же показать вам в самом первом выпуске нашей новой рубрики? Как вам такая мысль? А что же будет, если стрелять в голову из дробовика? Ставить вот такие хедшоты? Я уверена, у многих совершенно случайно это получается. Люди даже мозголомы делают, между прочим юсаса вы представляете с юсаса сделать мозголом или там с любого другого дробовика это действительно странно и необычно и как раз такой вопрос я попробую разобрать в нашей новой рубрике играл я как-то на карте пригород за медика ничего такого необычного не было и вдруг натыкаюсь на выкашника, просто решил поставить ему хэдшот что простите не ваншот? С дробовика, можно сказать, в упор не ваншот? Что это за херня? То есть кто-то просто мозголом из дробовика делает, а у меня даже АФКшника не получается забрать. Что-то здесь не так. А может быть дело как раз в дробовике, тот стрелял с юсаса, у него получался мозголом, а у меня какой-то фабарм, который, наверное, просто в голову не пробивает. Я думаю, надо начать с чего-то простого и разобраться. Так, вот мы уже в игре, хочу показать вам некоторые интересные особенности дробовиков, которые, возможно, вы еще не знаете. Так, вот я поставил средние настройки графики, именно детализацию объектов. Она отвечает как раз за вот эти вот э, следы от пуль, так скажем. В данном случае у нас дробинки, их можно посчитать, у некоторых дробовиков их 10 в одном выстреле, у других 8. Но суть очень простая, если просто поделить урон на количество дробинок, мы получаем урон каждой дробинки. К примеру, у Фабарма 670 урона и 10 дробинок. Получается 67 уронов каждый. А если учесть, что влетят они как бы в разброс, то явно в цель они попадают не все. И мы наносим не полный урон. А давайте теперь все-таки в боевых условиях проверим, насколько же реально сделать мозголом. Сейчас поставим игроков рядом друг с другом и постреляем. Взял я золотой Максим, 680 урона, между прочим. Стреляю в упор в голову и. Вот вы видите. Ощущение, как будто что-то специально не дает проходить урону в голову. Вот опять... Вероятно, дело здесь в скрытых характеристиках оружия. К примеру, может быть, что подниженный множитель в голову. Насколько я вам не скажу, потому что сам не знаю, но факт есть факт. Видимо, сделано это специально, потому что иначе просто быть не может. Сейчас давайте постреляем в голову, но уже в прицеливании. Сейчас-то все дробины будут залетать. Так. Вот вы видели два патрона. Так... Вот опять не ваншот. Ну а теперь возьмем самый точный дробовик. Six 12 сколько я знаю, точность в режиме прицеливания 76. Также подстреляем с минимального расстояния в прицеливании. И здесь тоже все понятно, ваншотит он через раз... Урона 550 даже не хватает для ваншота. Ну и вывод напрашивается сам собой в голову с дробовиков. Вы, наверное, просто не постреляете. Вы не сможете это сделать, потому что все настроено на то, чтобы дробовики убивали только в тело. Иначе бы получился дисбаланс.